Всем привет! Компания на газу ру приехал к нам Хавал F7 на нулевое ТО бесплатные. Показать, рассказать все нюансы по работе, какой у него расход бензина, стало, газа какой. Ну и мы посмотрим на программе все параметры. С момента установки он на бензине машина проработала 35 минут На газу 88 часов Со слов клиента Расход газа 15 литров Получился Бензина точно сказать не может Но стрелочка практически не падает Литра полторы наверное То есть прям клиент очень доволен По параметрам, то есть по коррекции Все в норме Вот работает, вот карта накатанная за это все время примесь бензина во всем диапазоне 5 процентов а свыше 4000 сделали 50 процентов то есть а так до 4000 идет 5 процентов по расходу бензина машина была абсолютно новая также со слов клиента расход бензина был в районе 15-16 литров бензина Вот, приехал, сейчас э, все посмотрели, рассказали, подкорректировали немножечко датчик уровня топлива, э, немножечко некорректно показывал, и в принципе все, клиента отпустим, в дальнейшем э, примерно раз в 10-15 тысяч рекомендуем заезжать уже на плановое ТО, будет замена фильтров газовых, также параметры будем смотреть, обратную связь от клиента получать, и я думаю этот хвал у нас будет. Наблюдаться регулярно и будем давать информацию, сколько он там проедет на газу. То есть с двигателем, думаю, ничего не будет. По переходу на бензин, вот как э, стратегия реализована, то есть вот машина работает на газу. И по очереди один цилиндр включается, переходит на бензин. Вот, допустим, четвертый цилиндр перешел буквально на долю секунды. Вот первый перешел. И вот так добавляется бензин в каждый цилиндр по очереди. И с бензиновыми форсунками, соответственно, ничего не случится за счет этого они охлаждаются напоминаю электроника поставили алекс и идея автомобиль этот в принципе для монтажа не сложный без всяких схем без всего можно без проблем установить и настроить. если есть вопросы оставляйте под видео приглашаем на установку любой практически автомобиль с прямым впрыском TCI, EFSI, GDI и так далее. То есть звоните, пишите, установим газ метан, пропан.